Вы можете сказать, что это. Добрый день. Мы с вами на обороне Куропату. Перед брамой незаконно побудованной ресторации поедем, поедим. Помощь со мной, мои коллеги, Смитер, Денис, Сергей. И сегодня серода, День Белорусской христианской демократии, Мы разом стоим тут на варте обороны Куропатов, даем буклеты тем людям, которые приходят и приезжают сюда. И, конечно, покорячиваем об этом, что это не варта ехать, есть и пить в этом месте. Стоим до первой. Дерем, можем, первой. Сейчас в этот момент подъезжаешь, то есть сдаешь никого, видать, сейчас будет... Oh, of cool. course. Cool. Cool. Cool.